Всем привет дорогие друзья, очередной обзор Airdrop, который проходит на бирже Eobit. Здесь мы зарабатываем монету FastDolls, выполняя простые задания. Торги по токену стартуют в июне, когда именно, пока что неизвестно. На старт торгов еще будет доступен фарминг и памп. У кого нет аккаунта, ссылка на регистрацию в описании под видео. Для мобильных устройств используйте QR-код. Регистрация займет одну минуту, верифицировать аккаунт не нужно. Вот вывод криптовалюты и фиата без кис. По заданиям за регистрацию TelegramBot платят один раз, 1000 монет за два. Остальные задания можно выполнять каждый день. У каждого задания есть своя инструкция. Нажимаете «Выполнить». Переходим на страницу самого задания, где будет его описание. Что необходимо сделать для получения вознаграждения. Помимо описания, есть еще поле для ввода ответов. Либо ссылки, или же кода из Telegram. После ввода ответа нажимаем проверить и получить. Задания проверяются на восьмой день, кто только начал 7 дней выполняем задание, статистика будет нулевая по проверкам, с восьмого дня пойдут проверки и начисления на баланс. Я торгую Trade своп на 10 копеек, как видите ни одного отклоненного. Мои видео для YouTube ни одного отклоненного нет, все что я снимал ранее успешно засчитано и получено на баланс. По заданиям депозит, рейд, своп, фарминг, 10 дайсов, снимал отдельное видео, рассказал как выполнять, ссылки в описании, твиттер, вк отключен, остался фейсбук, у кого он есть и работает. Размещайте посты. Содержание поста на странице самого задания. Самое высокооплачиваемое задание QR-код, Телеграм-сообщение, Телеграм-пост 800 монет за одно выполнение. По 5 в день можно делать. Проверка других пользователей. Оплачивается 100 монет за каждое проверенное задание другого участника. Можно выполнять по 12% в день, 1200% дополнительно. По факту ничего сложного нет. У меня, ну округлим до 1000%, 20% только отклонено. Остальные 80% засчитано на баланс. Я раньше игнорировал, не выполнял. А когда попробовал, ничего сложного нет. Все делается как бы на автомате знаю, что должно быть видео, YouTube, TikTok, содержание постов. И все это почти без ошибок проверяется. Общаемся в чате, здесь на сайте, на тему криптовалюты. Присоединяйтесь, зарабатывайте. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.